элемент 5 как здесь сделать покупку или пополнить свой баланс пошаговая инструкция поэтому обязательно досматривайте данное видео до завершения будет очень много интересных моментов не пропускайте их а пока авансом поставьте лайк под этим видео подпишитесь на наш канал ну а мы начинаем друзья для того, чтобы начать зарабатывать пассивный доход в element 5, а на сегодняшний день это лучший проект, который есть в интернете, мы лично проверили много проектов, и element 5 дает максимальную прибыль. Максимальную прибыль. Плюс к этому ко всему компания легальная, открыта на пяти континентах, и, что немаловажно, здесь действительно можно заработать. Друзья, для того, чтобы зарабатывать в Elements 5, нам надо быть зарегистрированными. В, на платформе Elements 5 и для этого вам нужна ссылка для регистрации все-таки я рекомендую регистрироваться по той ссылке которая находится в описании под этим видео потому что мы перепроверили много разных ссылок и далеко не все они качественные вы просто потратите время будет много вас ошибок и это все будет не то поэтому среди всех ссылок мы целой командой нашли ту ссылку по которой сами тоже зарегистрировались Поэтому не совершайте ошибок, делайте регистрацию прямо сейчас только по той ссылке. Если даже у вас неизвестно, куда вы регистрировались, лучше сделать новую регистрацию по этой ссылке, которая в описании. Это немаловажно. Сделайте лучше новую регистрацию по той ссылке, которая в описании. Поверьте, это того стоит. Итак, как здесь пополнить баланс? Для этого нам понадобится сам кабинет элемент 5 который мы зарегистрировали только по той ссылке, что в описании. Далее нам нужна будет именно биржа Binance, именно в виде криптокошелька. Да? Кстати, если у вас нет Binance, то тоже ссылку я оставлю в описании. Регистрируйтесь только по ней. Инструкция, как сделать регистрацию на Elements 5 и как сделать регистрацию на Binance, будет в описании под этим видео. Итак, нажимаем на иконку Elements 5. Бах! Заходим в наш кабинет, спускаемся в самый низ. Здесь есть три у нас ярлыка. И сразу нажимаем ярлык вот этот. Здесь мы видим уже наши покупки. Если вы ранее покупки не совершали, у вас ничего не будет. Обратите внимание, у меня вот два заказа. То есть я уже все перепроверил и говорю, как говорится, с чистым сердцем о том, что действительно в Elements 5 все делается быстро и оперативно. Вот я сделал два заказа. Это две покупки по 105 доллара. Камень мусанит. Именно по которым я буду уже зарабатывать. Но это только заказы. Всегда нажимайте на покупки, проверяйте. Зашли, проверили. Два заказа у меня работают. И по ним я буду получать еженедельно. Именно еженедельно. Потому что здесь есть варианты ежемесячно. Я выбрал еженедельный вариант. Мне он больше подходит. 10 долларов. С двух покупок я буду получать каждую неделю. Сегодня я сделал первую покупку и уже, вот смотрите, через 7 дней я получу следующую выплату. Вот число. И теперь, как сделать, собственно, покупку? Или, как говорится, пополнить баланс? Смотрите, максимально лучший способ. Нажимаем на верхнюю иконку Elements 5, на сам логотип, вот таким образом. Бах! Нас перекидывают на главную страницу. Здесь есть купить и вывод. Нас интересует купить. Нажимаем на слово купить. И у нас открываются доступные варианты покупок. Неделя и месяц. Можем перекладывать их. Вот оно все меняется. На данный момент меня месяц не интересует. Я хочу получить выплаты еженедельные. Каждый из вас сам принимает решение, какие выплаты ему выбрать. Потому что если... Раз в месяц, да, то выплата гораздо выше получается. Камень-диамант мы вообще не рассматриваем, потому что мы пришли в этот проект зарабатывать. Если вы со мной согласны, ребята, то, пожалуйста, поставьте огромный плюсик под этим видео, чтобы я понимал, вот у вас тоже это интересует. Итак, друзья, нажимаем слово неделя. Дальше нажимаем МОАСАНИТ, вот, то есть, что было здесь желтенькое и здесь Стояла иконка, можем вот так еще нажать. И нажимаем «Оплатить». Дальше у нас выбирается много способов. Нас интересует «Тезер ТРЦ-20». Среди всех вариантов только «Тезер ТРЦ-20». Нажимаем на него. И далее у нас высвечивается вот такое вот табло. Смотрите, здесь мы можем выбрать любую сумму. 100, 500. Например, ту сумму я выбирал так. 100, далее нажал сюда удалил один знак и выбрал 5. В прошлый раз я выбрал так. То есть я сделал первую покупку минимальную 105 для того, чтобы убедиться в том, что выплата пройдет быстро, зачисление мгновенно заходит, да, то есть мы это все видим и сумма можем выбирать любую. В данном варианте я хочу выбрать сумму, я уже убедился в том, что все работает, поэтому я хочу выбрать сумму побольше. И сейчас я 2000 или 3, чтобы максимально зарабатывать. Наверное, 3000. Выбрал. То есть, понятно, да? Можно вот так вот иконками, а можно, как я, выбрать вручную. И нажимаю оплатить тезер TRC20. Вот это значение. Все. Далее меня перекидывает на адрес. Мы его с вами копируем. Полностью нажимаем выбрать все и копировать. Далее. Сразу обратите внимание, что у вас есть ограниченное время. Только 30 минут идет ожидание оплаты и, и передвигается трейс сюда, в эту сторону. Дальше мы переходим с вами в Binance. Еще раз повторю, ссылка на Binance находится в описании, как и сам элемент 5. Регистрируйтесь только по правильной ссылке, ребята. Элемент 5, если даже ранее вы были зарегистрированы, лучше сделать новую регистрацию по той ссылке, которая в описании. Еще ничего, не поздно да, сделать регистрацию по правильной ссылке, чтобы в дальнейшем вам не было мучительно больно, что вы потратили время и ничего не заработали. Поэтому регистрируйтесь только по ссылке в описании. Итак, заходим на Binance. Открывается наше главное, да, спускаемся тоже вниз, нажимаем кошелек, вот сюда вот, и выбираем Spot аккаунт Дальше у нас с вами выходит целый список всевозможных криптовалют, нас интересует тоже TRC20, Тезер, USDT. Нажимаем на него, бах, вот видны последние мои транзакции, 105 долларов, то, что я вам говорил. Предыдущая операция, вот 105 долларов. И для того, чтобы нам сделать покуп, покупку, да, именно с Binance, нажимаем вывод. Вот эту кнопочку, вывод. Нажимаем два варианта. И здесь мы выбираем отправить через крипто сеть Открывается такое меню, в верхнем меню мы ставим тот кошелек, который мы скопировали с кабинета ставили, да? Далее спускаемся ниже. Сеть. Выбираем. Второе меню, да? Трон ТРЦ-20. Вот сам внизу. Выбираем его. И нажимаем подтвердить. И далее сумма. Ту, которую мы должны зачислить. Здесь очень важно, ребята. Посмотрите, как это делается. Мы хотим зачислить сумму 3000 долларов, да? Но здесь есть минимальная комиссия. Среди всех э, криптокошельков самое лучшее это Binance. Потому что мы с него можем потом заводить прибыль, выводить прибыль вообще без комиссии на приват, на монобанк. А при, э, при пополнении Элемент 5 будет комиссия. Поэтому мы ставим 3000. Вот так вот. 3001. Пускай будет так правильно. Вообще комиссия 0,8. Да, но... Пускай будет 3001. И вот даже пишет комиссия сети 08. Значит, мы ставим 3008. Вот таким вот образом. Видите, да, даже здесь подсказка есть. И нажимаем. Просматриваем все и нажимаем вывод, смотрим, чтобы сумма вот это соответствовала той сумме, которую мы хотим, чтобы нам она зашла в кабинет и нажимаем вывод вот сюда. Далее Binance вам еще показывает всю вашу операцию целиком, пишет и комиссию, все, то есть еще раз перепроверяем и нажимаем внизу подтвердить. И далее важный момент безопасность прежде всего, поэтому Здесь вам придет код, код на тот телефон, который вы указали на Binance, и на тот email, который вы тоже указали на Binance. Нажимаем сюда «Отправить код» и ждем код на наш номер мобильного телефона. Вот сюда вот. То же самое потом делаем после того, когда сюда код вписали. У нас есть пару секунд, да, говорится, 30 секунд, по-моему. Нажимаем сюда, отправить код, и на ваш электронный адрес на почту на email придет тоже код подтверждения. Итак, вот пришло мне SMS. Вписываем его. Следим, чтобы время не закончилось. После чего нажимаем отправить код на email. После чего нажимаем отправить. Если вы все сделали правильно и успели по тому времени по 30, за 30 секунд, за 38, да, то у вас будет, как у меня написано, платеж обрабатывается. То есть все хорошо. Можете даже посмотреть свою историю. Нажать сюда вот. Вот так это все выглядит. Первый платеж мой на 105, да? И следующий платеж на 3000. Теперь ожидаем эти 3000 у себя в кабинете. Все, закрываем Binance. У нас все здесь получилось. И переходим опять в личный кабинет Elements 5. На том месте, где совершал платеж, написано, что этот счет был оплачен вернуться в элемент 5 собственно что мы и делаем бах ну вот друзья все и получилось смотрите вот успешно оплачен заказ номер такой-то успешно оплачен это три долларов которые я только что проинвестировал вместе с вами как говорится потому что мы это делали вместе прямо сейчас друзья поставьте в комментариях улыбочку или напишите что вам данное видео понравилось, потому что я для вас действительно старался. Вместе мы двигаемся одной командой. Поэтому, ребята, подписывайтесь на наш канал. И если вы думаете регистрироваться в Elements 5, делайте регистрацию по ссылке в описании. Это действительно лучшая ссылка. Нажимаем ОК. Мы опять попадаем на главную. Спускаемся вниз и нажимаем опять вот на крайнюю иконку. Оп! Ну и смотрим. Смотрите. Моасанит. 3000 есть Но это еще не все, друзья В итоге Я теперь Через неделю Ровно через 7 дней Получу 160 долларов Я всего проинвестировал 3210 Тремя платежами да? 105 и 105 И 3000 только что при вас я сделал новую покупку. Вот, как видите, все действительно очень просто и быстро, ребята. Если разобраться по стратегии, все я сделал верно. Я сделал правильную регистрацию. Ссылку вам оставил в описании, да, это перепроверил много ссылок, она лучше всего. И если вы новичок и не знаете, как здесь зарабатывать, то обязательно регистрируйтесь именно по той ссылке, которую я указал. У вас будет меньше проблем, это все гораздо лучше. И при регистрации в Elements 5 по той ссылке, что в описании, вам сразу добавляется официальные чаты. Кстати, подпишитесь на официальный чат Elements 5, ссылка тоже будет в описании. Не забудьте также сделать себе Binance. По той ссылке, что тоже в описании. И что немаловажно. Почему именно по стратегии я сделал так? Я сделал первую покупку на 105, потому что здесь минимальное 100. Я просто проверил, как вообще работает сама платформа. Мне было интересно. Я сделал покупку именно с выводом раз в неделю, чтобы получать прибыль к себе в карман каждую неделю. Не ждать месяц, а получать как можно быстрее. Да, процент меньше, но я думаю, это правильное решение. Здесь каждый принимает решение сам. То есть я не буду ждать... 30 дней, я получу эту выплату уже через 7 дней. И каждую неделю я буду получать по 160 долларов, ребята. Сделал первую покупку, я убедился, что все нормально идет. Сделал вторую покупку, и третью покупку я сделал на 3000, чтобы получать больше. То ли я получал бы 10 долларов вот с, этих, вот с этой суммой каждую неделю, то ли 160 долларов, но каждую неделю. Вопрос, которых Многие интересует, это то, что я проинвестировал 3210. вот это тысячи да? я проинвестировал За сколько я их отобью? Ребят, если все правильно делать И действовать в моей стратегии Я их отобью буквально, ну не знаю, месяца Наверное даже за два, потому что я буду делать То, что я буду делать Ребята, вы просто посмотрите У меня здесь на YouTube канале И я думаю Это нормальное решение Посмотрите внимательно и вместе, если двигаться, вот если мы сейчас все правильно делаем регистрацию по той ссылке, что в описании, по которой тоже я делал. Далее, инвестируем именно сейчас всей командой, то мы заработаем процентов, потому что на протяжении 7-8 лет, сколько мы занимаемся инвестициями, мы всегда были в плюсе. И те люди, которые двигались вместе с нами, делали все верно, то есть регистрация правильная, да, то, что в описании, Binance. Тоже по той ссылке, что в описании. Подпишитесь на телеграм-каналы и будете тоже зарабатывать. В общем, сейчас следующий шаг. Первый шаг это был регистрация. А второй шаг нужно сделать свою личную покупку. Каждый принимает решение сам насколько сделать. Но я считаю, что лучше всего сделать это на 3000 или на 4. То есть, я сейчас сделал вот на 3,210. Скоро, вы видите, я еще буду увеличивать свой депозит еще 1000 на 3 сразу подписывайтесь на канал и скоро все это вы тоже увидите